Всем привет, с вами Макс Риск, удивление, видеоролик мы теперь на телефоне снимаем, так что смотрите, это группа Зуба, так, это наша группа, вот тут можно подписываться, Ссылочка оставлю в описании, бам-бам-бам-бам-бам, так, смотреть ролики, так, что у нас тут есть, в общем, вот такие ролики, смотри, смотри, так, приходим, значит, на Зуба официальный, заходим в чат, русский чат, и смотрим. Тан, тан тан Так вот стать из геем Монсри, хватит память всякую хлам. Вау, у меня ответил. Значит, как он это ответил, как я так все отреагировал. В общем, когда я зашел в дискорд, я так случайно посмотрел и чад нашел стать из Думаю, а почему бы его не спровоцировать? Он очень спровоцированный. Просто всем отвечают. Так что сейчас найду дупером сообщением. То, что он там писал, вроде он писал 16 лига, что-то такое вот сейчас найдем. Так, сука, кто сообщение, кстати, писал, блин, переписывался. Он долго не пробивался, все-таки пробился. Вот прям сейчас, прям сейчас тут, я помню, помню. Так, вот он есть, если с гемами худо не бери. Ну, где-то 16 где-то я заметил, вот картиночки. Если не пойму, про что он тут. В общем, все показывают статистику. Так, смотрим, смотрим, поздравляю, в общем. Дальше я стеснялся. Вообще-то просто так сказал. Потом я начал писать. Так, привет, я не русский. Хорошо. Вот, конечно, четко. И что с тобой? Что ты меня кинул в страйк? И теперь провокация пошла. На него, потом на него, из-за того, что он меня тоже напал. Ну, русский такие вот. Значит, смотрим. Ты о чем? Я такой. Окей, я такой. ну так, сколько? Что сколько? Лет, а что еще Прикольно, конечно, это написал. Ну что ж, что в голове, что и будем. Я ничего не понимаю. Я не мантерюсь. Так сколько тебе Знаю, просто лет? Лук, смотри. 17. Вау, это конь. Конь. Конь это был прикол, я помню, тут он тоже вставлял конь, но он дали сообщение, блин. Нам. Жалко, я там тоже пол для сообщений из-за того, что говорят. Э, не кидайте там превьюшки на Brawl Stars или вас забанит. Так, значит, давайте дальше. Моя камень сту... статуя. Статуя. Мне пора. Удачи, ок. Где пока? Bye. Удачи, ок. У меня тоже прошла провокация. Это когда, кстати, было? Вчера, блин, и да чё? Так быстро отреагировал? Вау. Чувак, здесь только русский? Походу, да. Стоп, у меня 5К. Где моя роль? Ну почти 6. Уже 6, кстати. Так, канал Риск Старт. Подписывайтесь, если вы смотрели ролик прямо отсюда. Там лайкос. Чтобы мы продолжили снимать и следили за Стасом. Стас... тис Статис, его вот там зовут. Канал Статис. Так, он мне пишет. А Макс Риск Ютубе. Ну, я так специально, чтобы, чтобы узнать, кто же так напишет. Значит, кому там не все равно, чтобы они знали, что у меня есть тип канал. А вы знали, что там статис Нигмал написал? Он написал Макс Рис, как-то грамотно написал. Ну окей, окей. Но это не важно. Ну, в общем, давай-ка. Игра не интересуется с дискойдом. Роль можно получить здесь. Спасибо большое. Он там написал, скорее всего. Теперь 17. Ну, скоро 18. Можно скачать 99. В... Сэм Циальный дом, нет, скучного скучно, ух ты, я не почитаю это скучно. Блин, пропустил, скорее всего, я буду и роликами. Ролики выходят каждый день. Смотрите на канале Риск Старт на канале, ссылочка на канал Макс, риск в описании. Так ух ты, да, ты хороший, спасибо, жаль. Что он не конь. Ну, это комедия. Так, значит, пошутением. Это явно ты. Шампанов. Да, это знаменитый Шампанова. Также другие ютуберы, блин. Моулен тоже был. Так, давайте посмотрим, кто сейчас в сети. Моулен, вон он, смотрите. Моулен Сентим. Так, Сантин Скрэнтор. Это значит, какой то группе. Так, подожди, я его не знаю. Макркэс. Как будто он какой-то англичанский ютубер, вау. Так, ну, в общем, он тут ютубер, скорее всего. А в мы счету, я в заблуждении. О, вот это уже комедия. Ну, точнее, уже понятно слово. Мат, это мат? Да не, не мат. Он повторяет за мной. Вот это он, конечно, вошел. Так, это я пропускал все это дело. он начинаем. Так, значит, ей. Что, хочешь батл, но я девочку уступаю. Ну, это продолжение. разговора, что провоцировать, когда же этот статист напишет. Просто, как я видел, что он активную. Заходил каждый день, это было вроде бы... Дай посмотрим, я тут не в курсе уже. Так, вроде бы, Статиса там... Так, да, каждый день заходит. Вчера и сегодня зашел, вау. Я дома там через двух дней, думаю, подожду, думаю, кучу поспамить, что он по-моему, Он, конечно, заметил, но написал... Ну, нормально писал. Так, давайте дальше. Так, мне не пропустил, вот так, так, так, так, так, пропустил. Так, дальше. Так тут э, мат, это мат, да, понятно. Вот, значит, что хочешь, батл. Ага, понятно. переписывался с ней, чтобы тоже проводиться, это скучно. С гусем переписываться хочу, с девочкой, хоть. Так, дальше присоединяется. Ты у тут есть? Так это не ко мне. Жалко, очень. Вот если бы ко мне все против меня, то это было жестко. Мне просто забани в дискорде, такой пранк. Я записывал ролик, но ролик не получился, я удалил хотите продолжение, там лайкос так, так, так, я думаю, сообщение грузится думаю, что за прикол, так, сообщение странно, я это не помню, кстати стопы, откуда это все? я это не помню, эй, когда это было? теперь 18.05, в смысле а, вчера, блин, наверное, спал, о куда я попал? да, просто пропустил, я думаю, что им писать? а, куда я попал? и такой лисенок как фрок строт танк танк танк начинается начинается и как играть ошибки но ну, это уже что хоть не будет написать нужно так мне для начала хочется узнать что это вообще за реклама такая это не реклама это ошибка у меня по приколу хочется так значит кстати похоже на мою превижку но ну, это все обычным но привычку меня не было времени делать я поэтому сделал на канале макс риск в общем это не важно так, значит, показываем, показываем, веселяемся, веселимся, и получается, этот чувак, который будет еще один очень даже мощный толчок дал, что прям статис заметил, я ему очень благодарен, потом напишу вместе с вами, им, всем, сначала статису, за то, что защитился, и ему, бредку как-то его такой никнейм, можно вопрос? Так вот. Чего, понятно. Конечно, сдавай Макс Риск. О, -о, О, мы с ним помирились. Я думаю, вау, как примириться можно, вау. Неужели она из Украины или из России? Я вообще не знаю, в общем. Так, что важно? Топ-превью или контент? Контент. Все, контент начинаем пилить, чем превьюшки Теперь мы будем таким способом выкручиваться контентом, записывать ютюберов Шампаны уже есть на канале. Так, ну так, конечно, мало шампанов. Тогда будет больше. Ну, статиса можно, потому что попал в ролик Моулина тоже можно. <смех> Почему бы нет? Секс-бастеров. Если контент важен, да? Или же важен превьюшка. Ну, и то, и то важно. Просто нет денег к видеоролику, пришлось вот так сделать. Все-таки, думаю, это будет классно. Наберем очень много лайков, а я буду продолжать. Хоть превью важно для канала. Э -э Оформление канала, да? Сделал. Ну, там скачан. Ну ладно. У нас есть своя приема, Макс Риск, на канале Макс Риск, ссылочка оставлю в описании, нужно заинтересовать людей, вот, заинтересовал отлично, <свы> ранги, а ну, это уже было, я поудалял, что мне было страшно было, говорят, что не пиши это, тебе там забанит, за то, что ты Брау Старс играешь, думаю, вау, что зубы уже забанит, срочно удаляю, просто не хочу аккаунт терять зубим, блин, конечно, жалко, что зуба, не любит Бравл Старс. Или это чувак вот клик Clickbate. Так, откуда тебе знать? Clickbate. <кликбейт> я вообще-то. А, по Брау Я вообще-то подумал по-другому. клик как будто что он знает мой канал, я рекламирую. Я решил пофан... пофантазировать чем-то нибудь. Так, ты хочешь что-то реально поставить? а нет дичь всякую о началось да и вообще мудрый тебе бан должен дать за без тут вот доказательства что я БС с превьюшки ну такой вот игрок зато с ним пообщались очень даже хорошо толчок дали так по себе сделал то привью чем прошло намек такой чтобы я не обижался если вас тоже так как как этот чувак ты что так реально поставил но а? я не дичь всякую а не дичь всякую да и вообще, мудрый тебе бан должны дать за БС тут. Спасибо, до... Подожди. <с> Спасибо, сделаю топ превью чем прошлое. Ну, не знаю, как это сказать. Пожалуйста. Ну, это отмазка. Его отмазка. Так, ты читал правила? Ага. Просто из-за того, что он не писал долг, поэтому ты читал правила. То есть, там правилах не должно было написать, написано, кто там кидает превьюшки по Brawl Stars, бан навсегда. там. Я кидал, я просто перепугался, удалил сообщение, как он сказал. Не хочу терять аккаунт. Почему бы нет, записать ролики можно где-то побольше, что то хочешь, это же хорошо. Так, ты читал правила? Ага, сок тебе? Ладно, увидимся. Что происходит? Просто хотите узнать, пообщаться, чтобы он не уходил от меня. А увидимся, это значит, мне уже пора ролики там делать. И он начал, что происходит, я обратно ему отвечаю, чтобы обратно продолжает начатое, чтобы стать заметил. Блин, он так долго не приходил, он каждый день один раз сообщение пишет. Но и попал. Хоть шампану, хоть напишет, тоже хайпану. <laughs> да вот правило. Хм, смалик. Ведь это провокация, не так ли? Хм, смалик. Ха, смайлик. Он посмеялся. Мне что угадывать? Ну ладно, двенадцать. Ну, провокации снова Мы продолжаем точнее видеоролик чем длиннее тем лучше тем интереснее так ты решил изначально назвать свой возраст Блин, почти не сплю, думаю, у меня спалил но оказывается я не дописал то что это сколько ему лет ну ладно думаю не спалил что я записывал ролик он очень палевный чувак так значит с отстань хейтер. ну чтоб еще была провокация Посыпаем там майонези, кондем бутыброды, там огнем, тушим, чтобы было огонь. И вот статис замечается. Я даже не знал, кто ты. Как не знал? Я же ютубер, смотри. Макс Риск, эти вот гейминг. Эти вот как там называется? Мне такого нет общем Макс Риск там Этот видеоролики в Ютюбе. Я не знал. Я даже не знал, кто ты. А такой он не знал. Я вообще не понимаю, о чем говорил. Ай, ладно, ты ноунем. No <свят> да, и начинаем разговор. Так ты русский? Ноунем. No ноунем no это на английском, по-моему. Я продолжу сообщение. Так ты русский? Если ноунем, no то нужно написать наунем, no а не ноунем. Это ноунем на английском? Наунем no на русском. На украинском? Неунем. Та я, я не в курсе. Макс Риск, хватит вся всякие хляла хлам. Есть, у меня ответил. Майк Ортс. Так, а ты русский, украинец? Привет вам. Так, ты русский, э, украинец? Ты кабаз <соценно> кабачок? Кстати, кто? А, понятно. Ну ладно, издевайся над инвалидом. По факту <соценно> дают они. Ты решил изначально назвать свой возраст? Да, вроде озвучка по взрослев в своем видео в общем уже пошло другая каша я уже не хочу общаться из того что они уже объединились это уже три проданного человека вот против их я могу простоять, но ну трое человек уже все хватит ли это отмазка <смех> это не знаю своего возраст. Они на что угодно говоря в общем за... записал ролик макс риск с память всяких хлам все я им пишу паузу ставлю я им напишу спасибо за участие там спасибо тебе стать за такой характер. то да, все в этом духе. Давайте, пауза. В общем, друзья, его зовут Статис Гейминг. В общем, спасибо тебе, Статис. Спасибо, что заступился за него. И спасибо бредку. Бред, ну, в общем. не знаю, чего он так себе назвал. В общем, ладно. За актерскую игру. И спасибо за ответ. Не, ну, все вроде бы. За актерскую игру. Ну все, все отправляем. Вот так делаем. И кстати, я хотел кое-что еще посмотреть. Давайте посмотрим. На кого он там на сервере? Какие он на сервере подписан? На каких он на серверах бывает? Блин, а что общие сервера? Вот. Смотрим, да. Зубы офлэнс. Общий сервера. общие друзья, никого у нас с ним нету. А вот, кстати, с геймена, как это заметил, Давайте посмотрим. Давай посмотрим общие сервера. У нее есть свой сервер, а он не на него не подписан. И еще кстати, с геймингом как-то заступился за него. Ну ладно, в общем, разбирайте. Всем спасибо, просмотр, с вами был Макс Риск. Мы, честно, не понимаем, о чем ты в, <соценно> в первом очереди. Ладно, ты видеоролики гусь. <соценно> да, Ё-моё, капец. Всем удачи, всем пока.